Друзья, вы на канале Ем Колбаски, меня зовут Павел Агапкин. И мы сегодня будем делать такой эксперимент. Эксперимент э, – вариация на тему брискет или пастрами. Почему так? Потому что все-таки близко, конечно, это одно, построим немножко другое. Я решил сделать, ну, такое смешение стилей, да, ну, возможно, это для кого-то покажется совсем просто абсолютно неприемлемым. Ребят, мы делаем эксперимент, и мне что нравится? Мне нравится растомленное мясо, я думаю, как и вам, да? Все знают, что близко делают при 90-120 градусах в обычном гриле, да, и он хорошо получается. Я сделаю чуть по-другому. Почему так, объясню. Я люблю смешение стилей, да? Мы должны заниматься какой-то, ну, если ты знаешь все, тебе уже неинтересно делать одно и то же. Тебе хочется что-то как-то, ну, фанк, да, смешать разные стили и сделать что-то классное. Сделай что-то похожее. В прошлый раз, два года назад, мы с Ильей Романом выпускали целый цикл роликов, там, там, 6 или 7 роликов. Мы делали брискет э, по и ребра кальби, и даже колбасу из этого брискета. Все было прям шикарно. Мне что понравилось? Мне понравилась такая тонкая вещь, когда у нас при термообработке ребра, упакованные в вакуум, сварились и разварились гораздо больше, чем ребра, неупакованные в вакуум. И мы сейчас повторим этот эксперимент. Я хочу вот этот соленый кусок, по сути... Что это? Ну, брискет, по сути, классический, да, я его просто, я его солил, я делал его не, не по классике, ну, по, по сути, я не хотел сделать по стране, да, у меня был рассол. Я сейчас что сделаю? Пополам разделю. Один буду варить в термокамере без меня, вакуума, а второй буду варить в термокамере с вакуумом. И варить буду на 92 градусах, по классике. Ну, собственно, и все. Варить буду долго, часов 12-15, вот до утра практически. У меня там сейчас работает, в смысле, в работе находится красивая индейка, Автока термокамера автоматическая, я просто уп упакую, обсушу, обжарю вместе с индейкой, потом включу варку, включу кнопочку отключения по готовности и пойду спать. Утром приду, она будет отключена, она будет готова, возьму и покушу вместе с вами. План такой. Как солить э будет в описании, там все просто, рассол. Обсыплю я смесью специй для брискета и пастрами, мы ее так и называем э кориандр. Перец черный, можжевельничек, перец чипотли, горчица, пажетник, сухая патока и экстракт дрожжей. Песня. Это после того ролика как раз с Ильей, который мы делали, я его доработал и мне стало это очень-очень нравится. Такой, сейчас открою и дам понюхать. Такой интересный запах, можжевельник смешивается с хлебным ароматом э кориандра. Я кайфую. Просто балдею от этого запаха. Сергей Александрович, оценишь? Ну-ка. Видишь можжевельник? Ну-ка. А? У него глаза на полезли. У меня тоже. Ладно, поехали. Это пастрами, а это брискет. Рязанский пастрами и брискет, без претензий на оригинальность. Просто вкусно. Так, ну что, друзья, сейчас утро следующего дня, значит начал термообработку в 8 вечера. Обсушил, закоптил, как по нашей схеме, там полчаса обычным дымом. Потом включил варку, режим варки. До 12 ночи у меня варилось при 92 градусах. Вода из парогенератора подвыкипела. Я долил воды еще полный парогенератор и ушел спать. Утром пришел, и он тот самый, как мне кажется, какой должен быть, растомленный. Вот такой трясется, посмотрите, трясется весь, как положено. Он такой классный. Я даже, меня жаба задавила. Я даже жиль, который срезал, я тоже его закоптил. Ну, копченый сал тоже бывает, да? Цвет, смотрите, какой интересный. Это как раз, когда ты долго варишь паром, продукт чернеет. Сначала копченый продукт, он чернеет, как и вся камера, видите, моя почернела. Это просто, просто дым, который смешался с, с паром. Достаем, посмотрим, что получилось. Друзья, ну, наверное, осталось только разрезать и попробовать, что у нас там в итоге получилось. Знаете, что мне не нравится? Мне не нравятся дикие потери этого продукта. Ну, прям сумасшедшие потери. Смотри, как он, а? Ну, весь, ну, весь нежнейший. Я в этом, честно, ничего не соображаю. В брискетах я вообще полный ноль. Ну, я видел, и меня угощали. Вот, но как оно должно быть? вы знаете, мне кажется, что таких четких правил то особо-то не существует. Ну, как мне кажется, я могу ошибаться. Ну что, смотрите. Драгунец, как положено. Он уже остыл, да? Э -э темная корочка, как она называется, барк, да? Барк называется и специи, и все-все-все. Давайте прям пополам разрублю. Что у нас тут получилось. Мне кажется, как положено. Все идеально. Да, сочится? Гляньте покрупнее, как я, а? Ой, запах, запах просто вот этого тамленого, тушеночный какой-то, обалденный. Давайте-ка я еще палочку возьму, разрежу. Вот так вот. На ноже держится. Классический способ проверки готовности брискит, пожалуйста. Вот он весь так вот распадается, видите? Весь разламывается. Я хочу попробовать вместе с корочкой. Классический. Чуть-чуть я бы соли добавил, а так идеально. Да, в обсыпку сверху надо было добавить еще соли немножко. Буквально в граммов 4-5 на килограмм. М -м -м -м. Это, это песня. Это просто песня. Не понимаю тех людей, которые их, его обожают. Друзья, вот, пользуясь моментом, у нас тут просто приехал специалист. Молодой специалист, вот эта девушка занимается изготовлением, как это называется, питмастер, да? Да. Девушка питмастер. Она делает огромные-огромные близкие -то у себя дома для своего канала, который называется prime барбекю Прайм барбекю И магазин тоже называется Прайм-барбекю. Мы просто с ее отцом коллеги, и у нас один и тот же товар. И мы Алису позвали в качестве независимого специалиста, для того, чтобы оценить мою, так сказать, работу, ну, я тут дебют, можно сказать, да? самостоятельно видим. Брискетт, ты вот мне скажи, похоже это на брискетт или не, не похож на брискетт? Ну, похоже. Даже что? есть а, браслет аж. А, розовое кольцо. Розовое кольцо, да. ринг смок, которое, я, я, я запомнил на слова. Да. Ну, так, колечко копчения. Да, а вот это вот, вот это вот правильно, нет, она трясется? Вот это да, вот но должно быть как желейка. Еще можно проверить да. за счет на того, нож. что... Да, да, да, да. Да, я только уже показывал, кстати, я держал на ножи, прям горячие или остывшие, как нужно. Ну… Остышие? Такое тепленькое. Тепленькое. Она тепленькая, потрогай. Холодненькую же, да? Холодненькую. Да. Она же в холодильнике лежал. Так, ну ладно. Ну давай, ну в принципе, ладно. Вот так, вот так, наверное, можно взять. У меня тут отрезано. Но... это отрезано. Вот такую кусочечку прям. И вот а тоненько прям. Тоненько. Режут. Ну ладно, секунду. Мне просто нужна же оценка. Ну каждый же, как говорится, артист требует не да? Нормально? Пойдет, короче, я понял, ну, что ж такое-то. Опять не, угад, не угадываю. Так, вот так, нормально? Да, и вот рисуешь, он короче. Он. Если он не разваливается, то это хороший близкий. Ну на сколько баллов из 10. Восемь с Я тоже так думаю, что 8. А почему так? так? Из-за того, что кольцо большое? Нет, это хорошо, но просто. Копченым пахнет? Не знаю, вот, Попробуй. Да, пахнет. А, Томлёность есть, да? Растомленность. Ну, запах томлёного мяса, да? Да. Просто сложно, сложно понять, когда немножко холодный брискетт. А, холодный брискетт. Ладно. не, ну, грейт мы, наверное, не будем уже. А попробуй. Как он тебе на вкус? Мне а? ну, вот интересно. Похож на холодный брискетт, который ты делаешь? Да. На примерно процентов похож? На 90. 80-90. Что он нежно думает? прям тает? Что? Как и должно mm. быть? Да, а специи. Да, у тебя корочка есть со специями. Барк? Да. Барк. Да, барк называется. Угу. А, ну, спец, Как тебя? Лишнее что-то или лишнее? Нет, остринки. Чаще Мало с... перца. Да, чаще всего делают бриски с остринкой. С черным перцем. Больше да. черного перца. Uh -huh. Да? А посоли? Посоли нормально. Можно даже немножко побольше. Побольше. Так, а ты мне еще скажи. Вот э, пастрами, это же, по сути, такой же кусок мяса, только долго соленый и соленый. Да. А? да я попытался его сделать. Глянь, он, он должен быть тоже с корочкой пастрами или нет? Там вроде как есть, да, такая тоненькая корочка. Тоненькая. Ну-ка давай разрежем, посмотрим. Мне все интересно. Она твердая корочка или не твердая? По-моему, да. Так, хорошо. Похоже? на пастрами? Или все-таки не, не просол? Ну, вот тут вот, по-моему, не просол, Не да. просол. Mm -hmm. вот. ну, а так, в целом, нормально. Хорошо. -то. Тоник мы резать должны нарезать, да? да. Как, э, как бумагу, практически. Ну-ка, я вам покажу, ребята, про что мы говорим. А запах какой пошел, да? Похож на пастрами. Mm -hmm. А у тебя что больше любимое, близко или пастрами? Пастрами, потому что я считаю, что близко это ну, переоцененное на самом деле. Очень с собой согласен. Вообще прям поддержка. Что он стоит бешеных денег, Ай, ну... бальзам на душе вот, а. Ну, правда, правда. На вкус, ну, просто нежное мясо. Да, да. Слушай, ну оно прям разваливается, это пострадали. Она должно так разваливаться. Я ее, получается, перетомил или что? Думаю, да. Ну, подожди, ну вот ты ела. Я просто ел два года назад с Сергеей Романовым, мы делали ролик. И кому, кстати, нужны все нюансы про про эти все дела, про пастрами и все-все-все. Это вот у нас там серийные целый месяц мы снимали и выпускали. Там разваливалось. А вот здесь, ну, не знаю, ну как. Запить. Забитно. вкуснее. Такой больше вкус мяса есть, <смех> <смех> насыщенный такой. Вообще огонь. Мне нравится. Ну, вообще, вот так вот если подытоживать, на гриле и вот в термокамере. Можно сравнить между собой изделия? Нет. Нет. Нет, то что там совершенно разные, я считаю. Да? Да. Ну, ты используешь там, ну, вы же использовали там, я не знаю, дровишки для копчения или нет? А что? Не буква щипа у меня была. Mm? Буква mm. щипа. А какая? Отъем колбаски, фракция 3.7. буквовая пропаренная, обесмоленная специальная щипа для копчения. И коптила я всего лишь 30 минут. У нас по-другому. Но я по внешнему виду и по вкусу, не то или то? По внешности, да, одно и то же почти что, Так. а по вкусу все-таки разное. Да. А в чем именно разное? Вот я тебя пытаю. Ну, в чем именно, перца не хватает, я понял. Да, но я говорю про то, что, копчение, все-таки оно разное. Другое, вот в гриле там прям чувствуется там уголь, там, я не знаю, там, ну, брикеты используют, прессованный уголь. Да, да, да. То есть именно жесткого вот этого копчения нет? Да. А в остальном все более-менее? Да. Ну, может, оно и не нужно, это копчение? Ну, это с канцерогены. не? Ну, наверное, что-то есть. Но если уже. раз в месяц поесть, ничего не будет. Согласен. А если по почаще, то? Как америкос. Вот я подвожу к термокамере для а. вас. Со всех сторон захожу, что все-таки термокамера веселее. Чем... Ладно, нет, все лирика, понятно. Вы сами решите для себя, как что лучше. Ты заметила черную корку? А знаешь почему? Почему? Потому что я после копчения варил долго. И дым превратился в черный цвет. Mm. Полчаса копчения всего лишь. Спасибо, Алис, за независимую оценку. Мне действительно важно, потому что ну, я только с Ильей делал эти вещи. Ну и там дома балуюсь там себя в гриле. Спасибо тебе большое. Прям класс. Мне очень приятно. Спасибо, ребят. Я думаю, что и вам было интересно. Еще увидимся. Делайте вкусное мясо. И если у вас какие-то есть вопросы или вы хотите что-то мне возразить, пожалуйста, прямо вот в течение часа после выхода ролика я отвечаю на все вопросы. И Алиса ведет свой канал Prime BBQ в Телеграме, да? Да. Как, можно назвать тебя поваром все-таки? Не, наверное, не стоит. Нет, питмастер. Питмастер. Вот, как классический питмастер. Спасибо большое. Сколько людей, столько мнений. Я думаю, что у вас будет мнение тоже свое. Спасибо.